Всем шаббат-шалом! У нас прошла непростая неделя. У нас по всему миру были землетрясения, в Израиле были теракты, забастовки и очень много различных неприятностей. לפנינו מתא לא מספיק לקלות כל מה שקורא מ swipecha. иногда ты просто не успеваешь осознать все что происходит вокруг. לא צריך לקלות הכל. и даже не нужно все понимать и осознавать. שצריך לקיים מצוות של אלוהים. самое главное понять что нужно соблюдать заповеди господа бога. אנחנו קוראים בפרשת שבוע, תצווה. Мы сегодня читаем недельную главу, которая называется תצווה, заповедуй. מהמילה ציווי, מצווה. от слова, заповедь, или повеление. ובפרק 28, פסוק 2, כתוב, «עשה לארון בגדים לחבוד ולתפרת». И в 28 главе, во втором стихе, написано, «сделай своему брату ארון священной одежды, для величия и красоты». Что значит величие Что значит величие я бы не величие перевел величие Как вы понимаете это слово уважение Окей okay. еще Олег значит коговод признание статуса, ма од, Миша, Мазека вод. Тов более населась Давайте мы попытаемся сделать порядок из всего сказанного. Кавод за шилув бен ава в пахад. А уважение ⁇ это сочетание двух э, страха и любви. Если тебя только боятся, это плохо. И это ненадолго. Когда ты находишься на должности, в которой, э, в которой тебя боятся, как только ты уходишь с этой должности, то тебя перестают бояться. А когда тебя просто любят, это тоже не очень хорошо. Потому что ты не можешь влиять на человека, который тебя просто любит. Влиять во всем. Поэтому очень важно, чтобы это было вместе, любовь и страх. и таким образом это работает с богом и монах то рак мишуиттов если мы смотрим на него как на только того которого мы должны бояться то это плохо גם אם אנחנו מסתכלים עלו על מישהו שרק אוהב אותנו, גם זה לא טוב. ואם נסתכל עליו רק ככבוד, כמישהו שפשוט אוהב אותנו, גם זה לא טוב. דיברתי פה מ-אזה מאמין, ושאלתי אותו: מה אתה חושב על החיים שלך? איפה תatie אחרי החיים היפים? Uh, и я говорил с одним верующим, и я спросил, что ты вообще думаешь про свою жизнь, и где ты думаешь будешь находиться после того, как твоя физическая жизнь закончится? Я не просто так спросил его, потому что я знаю, что у него есть ребенок вне брака, он курит, и также флиртует с другими женщинами. И в любом случае он называет себя верующим. И я просто спросил его, и тогда он мне ответил, я знаю, что Бог меня любит, я знаю, что его прощение для меня пребывает во веки вечные. Что раз и навсегда. Раз и навсегда. Понимаете, что это может привести и к этому направлению тоже? И если мы принимаем Бога только как того, кто нас любит, а не принимаем Его как судью праведного, который может и наказание свое принести, то это неправильно. העולם הרוחני זה כמו נר. духовный мир פותובין סвечי. כשנר ניטרף אז ממנו לא נישאר כלום. כשסвечת догורהה, то уже ничего не остается. וגם חיים שלנו, כשאת משקיע, ואת אסם משהו, אתה משרת, ובסופו אתה אומר, ו'אףו התוצאה? אני אסיתי את הכל בישויל אלוהים, ו'אףו אףו פרי? И также наша жизнь, когда мы служим, мы говорим: я всю жизнь служил и делал вещи для Бога, а где же результат, где плод? И в этом thing не все приходит за один раз. Нужно взращивать в себе терпение и верность. other thing is that the other thing is это не как на работе когда ты отработал свой восьмичасовой рабочий день получил зарплату и ты чувству и ты видишь свое физическое вознаграждение в духовном мире все по-другому в другом в духовном мире это как дерево которое ты постоянно поливаешь и с него ты потом будешь есть плоды этомо זה תוצאה שלחבה בעולם הרוחני. Это твой результат в духовном мире. Когда мы зажигаем свечу, то мы держим в руке эту свечу Когда мы зажигаем свечу, то мы держим в руке эту свечу и ждем пока разгорится огонь. אנחנו לוקחים תיידים געפרור, ועומרים אין נרקור יחול ליזת דלוק לวาด. И когда мы видим, что свеча хорошо разгорелась, тогда мы откладываем спички и ставим свечу в определенном месте, чтобы она сама горела. Kenze, ותודה רב גם למה נשים. אנחנו מדריכים אתם לאלקet בדרכו לוהים, וכאשר מוחנים כבר לאלקet. אנחנו נתנימ להם לאלקית ליבד. Это то же самое с людьми. Когда мы ведём их Богу и мы видим, что они уже готовы, то мы можем отпустить их и они будут идти с Богом сами. תירו, אנחנו קראו רק pasuk אחד מהפרשה הזאת. Мы прочитали только один стих с этой главы. וְאִשְׁבַּנוּ אֶרֶב דָּוִרי מִמָּשְׁלוּמֵי דִּישׁוֹא. И мы поняли много вещей, äh, которые учил Иешуа. וּמָר שֶׁאַנְאַחַנוּ תִּשְׁקִים לְיֹד אֱלֹהַם. Мы должны быть цветом этому миру. בַּחֲוֹד וּלְתִיְפֵרֶת. Äh, для славы и для славы и чести. אני חושב שֶׁבְרֹד אָחִי בֹּל Uh, you know, who, who the week, assault, uh, вы знаете, я хочу рассказать о чем-то сейчас очень грустном. Я начал с того, что неделя была сложная и были теракты и в одном из терактов погибли два брата. Бехавара, пашут? ה terroristi מעברו, veyaruba им שלהם. Они ехали в машине и проезжали террористы и просто в упор застрелили в их машине. Veเปลваяש להם אורים שאלות שהם בונגיד אגיוניות. אגיוניות. אמר. כל אורם שמהבד יילד регионе шалама в их в идти в и на их похоронах их их родители вместо того чтобы задавать вполне логичные вопросы потому что для любых родителей которые не дай своих детей они могут спросить почему и за что и почему именно со мной это произошло а у рим кару миморли Псалом, который э, благодарит Бога. מאליו, это не само собой разумеющийся. Когда вместо вопросов мы э, читаем Псалом Благодарения, Благодарим Бога. Это показывает твою веру, что ты уповаешь на Бога. И ты знаешь, что он праведен во всем, что он позволяет, чтобы с тобой произошло. И это только показывает на то, что народ израильский жив и он силен. И не просто так, перед праздником Пурим, мы читаем недельную главу Титцаве. В основном, то, что здесь описывается в Парашат Шавуа это про одежду великого первосвященника. И говорится в подробностях, что он должен одевать сверху до низу. А на Пури мы одеваем карнавальные костюмы. И очень важно, чтобы мы и наши дети, выбирая себе костюмы на Пури, выбирали достойную одежду. И чтобы значение этого костюма означало правду и свет. לокаח שאנשים בחוץ ישלו אותך. איזה חג אתה חוגיג? פורים או הילוינ? не путались, спрашивая какой праздник вы празднуете, פורים или הילוינ, день всех святых. פורים זה חג שמביא ניצחון אור על חושך. פורים это приносит победу света над тьмы, над тьмой. ואמינא עלית חפס זה בא מזעק שאתם זוכרים אמן ו. לavaş את מרדכי בגדים של מלך. А почему есть такая традиция одеваться в карнаваленки костюмы? Вы помните, что Аману uh, пришлось uh, одеть Мордехая в царственные одежды? В מסעוט למאנחנו בפורים. 아, כי... 아, почему כי... мы одеваем маски на Пурим? Потому что есть что-то скрытое в этом рассказе. אנשים מיסביב, что לומא קירים תחג, זה שולим. מה אתם עושים? למה אתם מיתלפשים ככה? И когда нас спрашивают другие люди, которые не знают этого праздника, почему вы так делаете, вы одеваетесь? אנחנו יכולים לספר להם על אל חי וקаем. Мы можем рассказать им про живого и существующего Бога. לכן, יקרים מאוד חשש. לנו, ливхор, сниут, э, Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что, выбирая костюмы, нужно э, выбирать э, скромные э, костюмы для себя и своих детей. ולувшим, потому что все, что мы делаем и все, что мы одеваем, должно прославлять и показывать славу Божью. Аминь.